Во время грудного вскармливания иногда у женщин возникает нагрубание молочных желез. Как устранить эту проблему, мы сегодня и поговорим. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! Из этого видео вы узнаете, что делать, если в период лактации происходит нагрубание молочных желез. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца, чтобы получить памятку по самой диагностике проблем, связанных с лактацией. Во время грудного вскармливания иногда у женщин возникает нагрубание молочных желез. Как устранить эту проблему, мы сегодня и поговорим. Для того, чтобы профилактировать эти осложнения, необходимо подготовить молочные железы к кормлению. Как правило, этим занимаются гинекологи в период ведения родов. Основная цель подготовки молочных желез является профилактика различных воспалительных заболеваний – кожи молочных желез, желез, ареолы и сосков а также подготовка сосков и орелла к возможной травматизации во время кормления грудью. Все необходимые рекомендации вы можете получить у гинеколога, который ведет вашу беременность. Очень часто на прием по поводу лактостаза я приглашаю мам вместе с их грудными детьми. И они очень сильно удивляются этому. Зачем на прием к мамологу необходимо брать ребенка? И я им объясняю, что никто, кроме ребенка, не поможет им ликвидировать лактостаз лучше. После успешного рода разрешения у женщин наступает период становления лактации. Как правило, он длится первый месяц-два месяца. Если в процессе лактации у вас в течение короткого срока, с короткого периода, возникают такие симптомы, как покраснение, боль, уплотнение, локальное повышение температуры, то скорее всего мы говорим о лактостазе. Лактостаз это нарушение отделения молока из дольки в результате закупорки протока. В данном случае и основной, основная цель лечения является наладить отток молока из этой дольки. Основным помощником в этой ситуации является ваш ребенок. И никто лучше вашего ребенка не может расцедить эту застойную дольку. Какими способами можно помочь ребенку это сделать? Надо давать ребенку прикладываться к этой груди и определенным массажем помогать рассеживать ему эту дольку застойную дольку. Если же в течение там, одних суток у вас не получилось расцедить эту дольку, это является показанием к обращению к врачу. Почему? Потому что за этот промежуток времени мог, мог возник, возникнуть мастит. Мастит – это гнойное расплавление ткани молочной железы. И вот в этом случае необходимо правильно и вовремя поставить диагноз, чтобы правильно и вовремя назначить терапию. В далеко зашедших случаях помимо консервативной терапии мы прибегаем и к хирургическому лечению, а именно к хирургическому удалению скопившегося гноя. Таким образом, женщины сталкиваются с двумя основными проблемами в период лактации – это непродолжительный застой или лактостаз, когда женщина может самостоятельными усилиями или с привлечением каких-то специалистов справиться с этой, с этой проблемой, в том числе и возможно назначению физи физиотерапии. И долгосрочный застой, а именно мастопатия, гнойное расплавление молочной железы, когда требуется комплексное терапевтическое, а иногда и хирургическое лечение. После окончания лечения. Гарантии того, что это осложнение разовьется вновь, никто дать не может. Почему? Потому что мы рассадили одну дольку, а застой возникает в другой дольке. Профилактикой этих осложнений является сцеживание. До кормления необходимо провести общий тонизирующий массаж молочной железы. Как проводить этот массаж, вам расскажет врач на приеме. После проведения общей тонизирующего массажа вы кормите ребенка этой грудью, а затем вы проводите сцеживание. Сцеживание то же самое начинается с общетонизирующего массажа, затем происходит сцеживание центральных квадрантов центрального сектора молочной железы, и после этого происходит сцеживание периферических квадрантов молочной железы. Как проводить это сцеживание, вам скажет врач также на приеме. Те методики, о которых я вам сегодня рассказал, они широко используются как в нашей стране, так и за границей для предотвращения развития лактостазов и маститов. Также нормализовать лактацию позволяет оптимальная водная нагрузка. Здоровый человек должен потреблять 35 мл на килограмм массы тела жидкости в сутки. Женщина часть жидкости теряет с молоком, поэтому эта норма должна быть увеличена на тот объем жидкости, который она теряет с молоком. Поскольку в молоке, которым кормит женщина, Содержится большое количество полезных веществ, и эти вещества берутся из организма женщины. Женщина в период лактации ни в коем случае не должна подвергать себя голоданию. У нее должна быть сбалансированная, разнообразная диета. У специалистов Альфа-центра здоровья накоплен большой опыт